Thank you. Второй платформе командирская, второй и вокзалом Станция Глубянка. Переход на станцию Кузнецкий мост. О подозрительных предметах. и город. железнодорожной платформе «Вишники».